Всем привет, меня зовут Тоби Маршалл, и сегодня я вам пак музыки без АП для ваших роликов или же стримов. Погнали! После того, как вы зашли в папку Пака Музыки, вас приветствуют 4 подпапки и текстовый документ. Давайте я вам перечислю название подпапок. Первая – веселая и спокойная. Вторая – веселая для нарезок. Третья – грустная и спокойная. И последняя – подпапка с музыкой для эпичных моментов. Так, вроде все перечислил. Давайте же послушаем. Веселая, спокойная. Okay. Whip, whip, Веселая для нарезок. Грустное, спокойное. Не забудь поставить лайк, оформить подписку на канал. А с вами был Токио Маршал. Всем удачи, всем пока.